В 39-м царстве. книга из серии «Говорящие книжки-мультики». Открывай эту «Говорящую книжку» и слушай волшебные сказки о маленьком цветочке, сивке-бурке и емеле. А еще ты сможешь спеть популярные народные песенки вместе с любимыми героями. При открытии книжки она автоматически начнет рассказывать сказку. Нажимая на кнопку, можно остановить воспроизведение. При перевороте странички сказка будет рассказана дальше. Дома купец рассказал дочерям обо всем. И младшая дочь вызвалась идти к зверю. Воротилась девица с опозданием. А чудище бездыханное лишь. Сивка-бурка. Жил-был Иванушка-дурач. Тот не явился, Сивка-бурка. Истакал, Иванка. А при нажатии на кнопку с ноткой можно послушать веселую песенку. <пасут>